31 мая, последний день весны. я сломал свою землю пару дней назад. Ну, тут осталось. я просто... Где тут? Вот это гвоздик. Вытащить гвоздик, выбить-то и снова забить. Ну, сломалось. Бил вот так вот. Грубки разбивал. Потом... Вот это... Русские виллы, хорошие но не для моей земли вот согнул, согнулась уже не лезет туда разогнул, все, уже все жесткость потеряла пару раз и она опять в таком же состоянии то есть разгибая не разгибая, все равно будет загибаться еще хуже, все значит, вот она летая, русская сталь хорошая, но не для моей земли пять минут назад делал другую это китайская. Вроде бы так посмотреть мощная Мощные вилы. Но не для моей земли. Вот здесь что плохо? Точечная сварка. Смотрите, кто будет покупать. Точечная сварка плохо. Вот здесь вот такая жестянка. Это тоже плохо. И вот эта жестянка, вот эта жестянка, приварит к вот таким прудкам. Пруткам, конечно, ничего не будет. Они не разогнутся, потому что они толстые, спалец. Но вот здесь вот прихвачена точная сварка. А какая сейчас разница ее снова приваривать? Смысла нет абсолютно. Это нужно какую-нибудь трубу вот такую же найти. Вот сюда одеть и к этой трубе приварить. Вот эту вот часть приварить к новой трубе. А вот это вот это говно. Ну, опять же вот разогнулась. Вот она. Шок пошел. То есть я втыкал вот так и... Ну, что? О, угу. Оп. Да. Вот и все. И нету ее. Китайское дерьмо. Ну, цена вопроса Ну где-то 300 рублей. Ну, хорошая с фибергласовой ручкой. Как вот топоры есть, есть фибергласовая ручка. Ну, где-то 1000 рублей. Даже не миллиард. Что буду делать? Турбинку вот так вот отрежу снова вставлю вот, вот эту вот. ручку буду работать сегодня Машки море не знаю кучами даже на рынке даже по улице идет перед ним мужик идет вот так вот а прямо вот так вот льется миллионы их льется вокруг круется. него все ужас я не знаю что сегодня такое хотел еще в лес ехать за пилонами какой лес тут на огороде Просто дышишь этим этой мошкой. А в лесу там вообще труба. Вообще все плохо. Вот такие у меня вилы. Я вообще привык левой ногой нажимать. Было 4. Зубца станет 3. Вот. Один отпилил. Сегодня утром проснулся. Боль в правом плече от чего потому что вчера грудками разбивал это проблема у меня давно что-то там сначала был шейный хондроз, потом перешло в спину где-то между позвонком и шейным позвонком, такая боль блин. думал может к врачу пойти, Но ну, а что врач ну давление померит, бесплатно что там еще, вес померит, зрение а вот выпишет кучу таблеток или прогревание, там уже платно тем более нужно проходить рентген. А где рентген? <laughs> у нас, думаю, нет рентгена. Это нужно ехать за 100 километров. А где денежки? М -м -м. Ну, кто-то заебайся. Сейчас вроде расходился, ничего. Да, с утра я поехал. Опять же, вопрос к тому, помогает Бог или мешает. С одной стороны, помогает. Вот я нашел недалеко от дома вот такую кучу ореховой шелухи. Раз в пять съездил, все нормально. Сегодня еду. Блять Там такая ситуация, что Оно как бы не мое И спросить то некого Но участок заброшенный уже несколько лет И трава буквально Выше рост То есть в это лето однозначно Никто не будет там пахать, не садить, ничего Вот И вот тут я не знаю Вот этот раз ездил нормально, брал А сегодня утром поехал первый баба попалась Ну правда с полным бетоном ну ладно, соседка-то моя. Ладно, ну, поехал дальше. И вот там, где эта куча лежит, выгуливает собачку, блядь, какой-то придурок. Вот. Моего возраста. Ну ничего, мне делать. Подъехать к той куче, э -э набирать. Он даже рядом живет. Кажется, что, что Ну, допустим я какой-то незнакомый дядя приехал и он выходит собаку и смотрит у его соседа берут он скажет, говорит, а что, ты, что ты тут делаешь вот ну что? пришлось ехать мимо вот. оглянулся, он на меня смотрит возможно я так предположил что ему сказали, что там какой-то мужик берет, потому что Пять раз его не было, а вот этот, ну примерно пять раз, а в этот шестой раз он что-то именно в это время, когда я беру с утра. Я в 6 часов утра поднимаюсь и вперед. И вот за час до 7 я успеваю три раза вывести по мешку вот такой шелухи на огород. Потому что огород у меня вот он. Вот один огород, вот второй огород. Вот третий огород. Понимаете, садить нельзя. Это вот единственный выход. Я считаю, что Бог помог мне, показал вот куча. А дальше следующее. Если это было случайно, то, ну просто день невезучий, и хочется спросить, Боженька, ты что делаешь? Ты помогай людям. Вот. А если это было не случайно, то есть э, этому придурку сказали, что там кто-то берет у твоего соседа и он собачка пошел собачка хорошая естественно ну, вот мне не хватало чтобы... <соценно> Я, ну, что сказал что-нибудь ну-ка <соценно> давай проверь его штаны вот но это мне ни к чему штаны рваные опять же убытки вот. дело не в этом не хочется просто вот это кризис ну это это куча пять лет никому она не нужна Понимаете, люди, какие говни стоят Вот лежит она и будет еще и 5 лет лежать, и 10, и 20 лежать. И никому не нужна. Начинаешь брать, подходит, под тебе подойдут, скажут, а что ты берешь. Так же, так же. Ну. Вот. Мне не хочется конфликтов, мне хочется нормальной жизни. А с другой стороны, где брать? Брать. Тут приехал, куча лежит. Взял, набрал. А если где-то под елками, это нужно уже э, время тратить. Это час будешь собирать под елками, час привезти. Это очень долго. Все равно я завозить буду хотя бы такую кучу. Потому что это не земля. Это что-то с чем-то. Почему она такая? Понятия имеет? <соседи>, Соседи ничего не делают. Это я делаю, дурачок. Ну, Видно, делать нечего. Но делать нечего. Вот и делаю. Хочу же землю сделать рыхлый, продол плодородной. Ну, пока ничего не получается. Ну, стремимся. Вот какие мысли приходят по обработке земли. Есть технология обработки земли путем переворота пласта. Что происходит? Какой минус? А вот грудки, по которым я уже задолбался, блин бороться с ними почему происходит земля только сверху сухая только сверху там внутри-то мокрая вот когда вы переворачивается получается ком который высыхает высыхает и превращается в кирпич вот. дальше есть технологии без оборота пласта то есть вот так вот вилами втыкаете и немножко вот так вот рыхлите понимаете если переворот пласта это нужно лопатой и переворачивать это просто раз и так вот немножко подковырнули и все вот тут возникает два вопроса <coughs> тут будет земля рыхлая а давайте сравним вот когда вы перевернете да она превратится в комки когда вот так вот пошевелите воздух упадет туда да, попадет а что будет но туда попадет намного меньше воздуха чем сюда и там, естественно, если воздух попадет туда, естественно, он высохнет. Но будет не такой же, как здесь. Он не будет такой как кирпич. То есть будет немножко лучше. А дальше два варианта. Вы что-то садите туда? Конечно, не для того, чтобы рыхлить. Садите. И не только смородину. Допустим, морковку. Как вы туда, допустим, морковку посадили, она принесла очень хороший урожай, значит очень хорошо взяла из земли, и земля у вас пустая. Как туда вносить удобрения? Удобрения есть двух видов. Про минеральные я молчу. Берете агриколу или тот же гумат, разбавляете в ведре с водой и поливаете. Тогда вот такой метод э, природный, так сказать, природного земледелия или плоскореза вот, или вот так вот немножко ее сделали рыхлее. Доступен, но а если без минеральных удобрений? Если даже органика, если вы такие природолюбы, как туда внести? Перегной травы или компост? Как? Без переработки. Опять же, его нужно переработать. Вот, допустим, вы раскидали компост, да? Перевернуть же надо, чтобы он туда ушел. Не сверху же висет, тут корней нету сверху. Они там внутри корни. Понимаете? Опять же идет переворот пласта. Ну вот. Так что без оборота пласта э, не обойтись. И еще два варианта. Вот если сюда внести песок, земля будет рыхлая без всякого такого рыхления даже с эти, и все равно как вы или так вилами рыхлите или с оборота земля будет как песок и это я свидетель это есть такой огород я был там нажимать на лопату не надо берешь землю вот так вот она рассыпается вся буквально понимаете еще говорят, что вот вы с оборотом пласта нарушаете структуру, какую в жопу структуру вы имеете в виду? Какая тут структура может быть? Вот смотрите, была земля, ее никогда не копали тут, тут никогда не ни картошки росло, ну допустим это растет, но недавно посадили, она не копанная ни разу, значит структура должна быть, да, ну и что? Гена, структура и тут никогда не было и не будет. От чего структура-то возникнет? От червяков? Вы представляете, сколько червяков нужно, чтобы столько дырочек просверлить? Или не представляете? Миллионы. Где их взять? Дальше от каких-то там, не знаю, микробов. Где их столько взять? Да нету их тут ничего. Понимаете? Обычно у нас технология какая? Пашут, культивируют, вносят, вносят навоз. И все прекрасно растет годами, столетиями. Вот и все. Вся ваша структура. Понимаете, вилами, конечно, можно так обработать. но, Ну, сколько? Ну, 10 метров, 20. Но не гектарами же. Даже и огород попробую скопать, особенно, если ты в годах. Так что, вот так что. Подводя итоги, могу сказать, что вносить нужно. Ну, тут два варианта. Вот траву, ну, внесете, вот траву, она это ничего не дает. Через неделю она превратится в ничто ее просто не будет у вас, она стлеет. А нужно засечь что-нибудь такое более. Ну, я вношу иголки, желательно с елки кедровую шелуху. Ну, лучше песок, потому что песок внесли, это уже навечно у вас будет земля рыхлая. А дальше там без разницы, хоть вы минералку вносите, химию, если вам так нравится хоть компост, перегной, э, золу, это без разницы уже. Земля у вас рыхлая, корням есть куда расти. Вот, вот как может корень сюда пройти? Да никак. Хоть взять смородину, морковка вообще невозможна. редис не, вообще невозможно, картошка вообще невозможно. Земля не должна быть такая. Какая разница с оборотом была без оборота нет? Еще раз. Вот виллы сделал себе, <смех> такие. Ну вот, смотрите, что происходит. Ну, давайте без оборота. Ну вот я вот нажимаю, вот так вот. И что получается? Ну воздух туда проходит, ну проходит. Значит он будет, почва пересыхать, значит будет. щели это образуется, воздух туда заходит, влага испаряется и уходит. Ну а он будет твердее. Он твердее будет после вашей обработки. Понимаете? Поэтому опять же слушайте меня. Нужно носить туда. Ну, песок несете, молодец. Некоторые вносят шлак А по шлаку два варианта. Есть шлак древесного угля, который как пепел. Он ничего не дает. Ну там есть, конечно, микроэлементы. А есть каменный уголь, которого шлак. Он как песок. Но. Там есть такой вопрос Дело в том, что его берут с большой глубины. И там возможны тяжелые металлы. Понимаете? Но ну вы высший не химик, вы не возьмете пробу, что там в, этом, в этой зале получается. Поэтому, а тяжелые металлы могут накапливаться в клубнике той же. Шлаг несете земля будет рыхлой да, потому что шлак у вас с каменного оля, как песок потом поедите клубники и на скорую помощь в больницу понимаете, нет таких исследований я посмотрел в интернете ну нету. никто не проводил их. почему-то, не знаю а иголки, что, вон иголки лежат экологически чистые э, продукт как что можно вносить безбоязненно вот так вот два варианта хоть лопатой копай, хоть вилами а все равно вносить туда нужно понимаете, для разрыхления иначе никак не обойтись для разрыхления и внесения удобрений и не сверху ваше удобрение должно быть а именно внутрь, если бы минералки Минеральное удобрение используйте, выше разводите в жидком виде, поливаете, оно туда жидкое проходит. А если вот типа компостная куча, ну негде показать, ну вон компостная куча, ее надо землю перемешивать, но ну, опять же перемешивать. Вот вам плодородие, что-то народники эти молчат, которые от природы об этом, что без оборота никак тут не обойдешься, если вы хотите чисто по природе. Все. Ох ты, клубника такая. Ой, заходите к нам на огонек. Молодца. Угу. Ладно, поехали дальше. Вот идея Ютуба какая, как они себя позиционируют. Занимайся любимым делом, попутно снимай видео, что делай, и зарабатывай денежки. Но! Вот тут на все проблемы начинаются. То есть, любимое дело есть. Можешь снять, но денег ты не заработаешь. Почему? А никто не смотрит. Никто не смотрит. Так вот, почему не смотрят? Ну, я не знаю. Почему? Спросите у себя, почему вы не смотрите. Вот что я сейчас делаю. Значит, чуть попозже я покажу, какая у меня смородина. Почитал, но все-таки пришел к убеждению, что у нее лист желтый из-за того, что не хватает цинка. И вот я взял хилат цинка и опрыскиваю. Там было написано, что листья как будто выжженные. Это я в теплице еще до смородины не дошел. Вот вот. Опрыскиваю на всякий случай. Это меня... Георгинчик. Это это очень интересное. И думаю, дорогой. О, уже отходит. А, может я ее не полил Ну, молодец. Ай, молодца. Какой я молодца. Вот поэтому меня и не смотрит никто. С утра было совсем хренова. Ночью даже. Вот. Ну как, я же неудачник по жизни ну я так считаю ну так никто не считает потому что они а кто кто что знает про мою жизнь что у меня было и как оно сложилось вот в настоящее время тысяч денег нужно как-то еще вот дотянуть до пенсии ну, это никому не интересно <coughs> а вот это я ох как они пошли Вы знаете э, что происходит вот это астра. А, Блин, я... А знаете, что происходит? Вот эту астру я посадил 28 марта. Вот, смотрите, март, да? Апрель, май, за два месяца вышло, господи, вот, вышло. Да, но буквально до последних дней она вообще не росла. А вот другую астру я заносил, выносил, заносил, выносил. Вот она росла. Она росла, а это была вот буквально вот такая. И ту, которую заносил, выносил, я посадил на огороде. А сейчас все поменялось. На огороде не растет. Почему? Я думаю, там солнце влияет. Ультрафиолет. На не растет она, если посмотреть так, она вот такая вот. Вот такая там на огороде. То есть как, как выросла, так и стоит. А тут пошла в рост. я вот, Ой, некогда заниматься. Выкопать с огорода, да сюда ее посадить. Вообще оригинально. Оригинально, товарищи. У меня вся жизнь интересная такая. Вся очень такая. Так, что бы еще полить? Ну, в принципе, и ничего. Так вот, на ютубе установка какая. Или как они завлекают снимайте э, то чем занимаетесь ну, естественно любимое дело и э, зарабатывайте на этом деньги вот еще раз повторяю денег вы не получите и я не получу а вот что вот это ну вы прекрасно понимаете что это но я подозреваю что ну это естественно лилия и то лилия я подозреваю, что это лилия глоуп, она где-то метр там с копейками. Метр 10, метр 20. Ну, я не знаю. Если она в таком горшке, она высоко не вырастет. Дело в том, что все перепутано. Вот это тоже, я думаю, глоуп. Она похожа даже. похоже. Ну, то есть в рост пошла. Неожиданно. А еще я брал попутно. Э, не лилия не метр 10. 25 сантиметров и вот скорее всего вот это вот лилия именно 25 сантиметров почему а потому что у нее уже бутончик завязывается но это мелочь это... а главное один бутончик да но у меня есть и другой пример какой это я для себя снимаю можете смотреть интересно ой как он быстро стал на него наливаться буквально в два или три раза больше, чем вчера был. Так он и раскроется. Надо померить рулеткой, сколько он вытянулся. А вот тут три бутончика. Я не знаю, с чем это связано. Но это... Вы знаете, что мне не нравится? Что они не симметрично развиты. То есть не одинаково развиты. Один больше, другой меньше. Это минус. И второй минус, что... Я не знаю, чего это. А, от недостатка опыта. Ну да. Листа, вот какой. Он не должен быть такой. Это неестественный лист. Лист естественный. Вот он, зеленый. Вот это здорово, я считаю. А вот это нет. нет. Сейчас я вам покажу. Кстати, надо подрыхлить. Я не знаю от чего. Минус какой? Не померил температуру, которую поливал. Вода из погреба, там, когда накачиваешь, ну, где-то плюс 10 и она должна быть, вода, если не меньше. В бочке она должна была нагреться за день. Я не померил. Возможно, холодная вода, поэтому корни не работают, но лилия меняет цвет. А второе дело, что вода, э, я читал, чего-то не хватает, или кислая, или щелочная то есть вот эти листья становятся вот такого неестественного цвета. Или м -м, в земле. Или земля щелочная, или наоборот кислая. А при чем тут земля? Нет, ну кстати, может быть и земля тут хреново знает, что все, все туда напихал. Вот, может быть и земля. Но я все-таки на воду горешу, что именно в ней что-то содержится. Но я же не могу его измерить, эту землю. То есть воду. Да и землю. Вот сунул бы типа градусника приборчик, он показал, какой там пиаж. хрен его знает, какой пиаш. Что в воде содержится, вот этой воде, которая с моего погреба. Ну что ж, я буду таскать, что ли, с колонки, это что, заколебаешься, вот эту бочку натаскать нужно. 5, ну 200 литров, пять раз сходить с бачком 40 литров. Это же, я не знаю, сколько по времени уйдет. А сейчас мы с вами отправимся на небольшое путешествие э, вот на мой огород я покажу в каком состоянии кстати э, бочок вот не забудь э, моя смородина из-за чего я собственно и начал поливать -то. Ну, вот, хотя бы лист мне кажется он м -м, слишком светлый я посмотрел как по рекламе как будто если ваш лист выглядит как будто выгоревший на солнце ну да как бы свет разве такой должен быть лист вот, для сравнения вот такой цвет листа я считаю нормальный а вот рядом вот этот ненормальный а вот такой нормальный вот и все и сейчас я буду опрыскивать вот они естественно желтый не естественно поэтому собственно я ее и начал опрыскивать. Но ну, для сравнения слева на вот такой куст, и то я считаю, что лист светлее, чем нужно. Вот, а справа ну, вообще желтый, как будто осень. Ну, что это такое, желтый лист? Хотя, может быть. Я и не тем поливаю, ну, то есть опрыскиваю.